Смысл жизни. Сегодня хотел бы записать видео о смысле жизни и это оказалось очень сложным для понимания моментом, потому что разные люди совершенно по-разному понимают смысл жизни. Смысл жизни — он это понятие, но не похоже на такие понятия, например, как «любовь». То есть оно намного более сложно, и за последние три дня, наверное, я очень много об этом думал, и вот даже до сих пор не могу э, точно для себя, даже для, для самого себя, объяснить то, как я понимаю смысл жизни как обычно, когда я готовил это видео размышления о смысле жизни я просматривал различные ролики на YouTube, сделал даже плейлист с самыми интересными роликами, которые я досмотрел до конца ссылка на этот плейлист будет в описании к данному видео и что я скажу, так это то, что э, смысл жизни, понятие смысла жизни, но очень многогранно. И если вам кто-то э, уверенным голосом рассказывает о том, э, что такое смысл жизни, в чем он заключается, Сразу выключайте этого человека. Если вы считаете, что это делаю я, выключайте мое видео. Потому что смысл жизни вам не может передать другой человек. Просто не может. И мне очень странно смотреть на эти видео, где именно человек таким уверенным голосом рассказывает, например, что смысл жизни в счастье, Потому что, если бы этот человек действительно подумал о том, что такое смысл жизни, он бы это точно не говорил. Я это гарантирую. Потому что это опровергается опять же фактами. Возможно, есть на свете человек, который несчастен, да? Да невозможно такой есть, который будет несчастен всю жизнь, который проживет в несчастье и умрет несчастным. И получается, что у этого человека нет смысла жизни, или у этих людей, у многих, которые прожили жизнь несчастливо, нет смысла жизни? Или, например, человек счастлив сейчас, а в момент смерти он почувствует себя несчастным, и получается, он потеряет смысл жизни? Ну, то есть, я веду к тому, что бессмысленно искать смысл жизни от других. Это какая-то внутренняя субстанция, которая растет в тебе. И не может другой человек воспринять ее. Даже если ты говоришь, например, что твоя, твой смысл жизни в семье, в детях, да, даже другой человек не может осознать твой опыт, почему ты это говоришь, потому что у него это, этого нет и, и это будет относиться только к тебе. Много есть видео, где вот эти смыслы жизни опровергаются. Такие общепринятые, которые лежат на поверхности, которые называют большинство людей. То есть э, дети, например, говорят, что смысл их жизни в родителях, в друзьях. Э -э, семейные пары или мужчина и девушка, которые любят их друг друга, они говорят, что их смысл жизни в друг-дружке, в любви к себе. мыслитель мыслитель говорит, что смысл жизни в познании мира, в лично в росте себя как духовности. спортсмен ищет и наверное его смысл жизни в результатах, но на самом деле это понятие смысл жизни оно такое э, прозрачное, это понятие о том э, зачем ты здесь сейчас живешь прямо сейчас. И если спортсмен говорит, что в спорте, а когда он не будет заниматься спортом, возможно, его смысл жизни будет в чем-то другом. Это понятие э, сугубо, сугубо индивидуально. И каждый ищет э, сам этот смысл жизни. Но... Но существуют различные э, люди, организации, которые хотят отдавать этот смысл жизни, давать его. И вот здесь э, много людей принимают этот смысл жизни я не знаю зачем потому что в принципе они сами могут это сгенерировать возможно это из-за лени возможно это из-за своей личностной слабости возможно они что-то и ищут и Смотрят различную информацию. Им кажется, что вот та информация, которую им дают, она приведет их к пониманию смысла жизни. Что частично верно, я считаю. Просто хочу на примере сказать, о чем я говорю. Это, например, религии. Религии. Все религии. И современный такой тренд это бизнес наставничество бизнес пропаганда не знаю бизнес успех технология бизнес успеха наверное. такие два направления и по сути э люди которые там есть они говорят частично правильные вещи они э если смотреть это между строк и не воспринимать все как данность, там есть очень много адекватных мыслей. В том же э, плейлисте, который я делал, есть, например, э, э, если касаться религии э, Осипова, да, э, о смысле жизни, и он рассказывает и он действительно в своей речи, в начале, я ее внимательно слушал, говорит такие ну, достаточно правильные вещи, достаточно обобщенно, то есть с критической точки зрения. И затем он начинает рассуждать о Боге, да, и преподносит это как факт, то, что не является фактом И действительно очень интересно наблюдать эм, за этим и тоже касается например э, бизнес тренеров у меня здесь есть владимир довгань например да э, э, в своей речи они тоже очень много говорят вещей которые ну, будут полезны, так скажем, людям, ну, которым нравится, например, слушать этих людей. Владимира довгоня мне самому не особо нравится слушать из-за его подачи речи, но не об этом сейчас речь. И в какой-то момент вот эти вот движения, ну, то же самое, бизнес-молодость, если вы не знаете, мотивация, бизнес роста и получения денег, да, то есть это не духовная мотивация, а денежная мотивация. Там тоже говорят такие важные вещи для становления тебя как личности, но в итоге э, вот смысл жизни э, он у тебя уходит, если ты э, остаешься в этой среде. Для меня просто это вот такие движения, такие люди это как школа, да? Если ты постоянно остаешься в этой школе, то ты не растешь дальше. То есть тебе как в школе начинают навязывать понимание этого мира. И эти учителя им не нравятся, когда ученики начинают находить какие-то изъяны в том, что они преподают, как они это преподают, зачем это они преподают, имеет ли это смысл. Поэтому, если вы сейчас ищете смысл жизни... Если вы находитесь в какой-то организации или находитесь под влиянием какого-то человека, просто задумайтесь о том, что я сказал ранее. О том, что... Какой смысл оставаться под подкровительством этих, этих идей, которые вам дают... Может быть, уже настал момент, когда вы готовы познать самого себя и взглянуть на себя широко открытыми глазами, посмотреть, где вы находитесь, зачем. и подумать о смысле жизни когда я готовился к тому чтобы сделать это видео я как и говорил ранее просмотрел много роликов о смысле жизни пытался обдумать это все пытался заново проанализировать все то что я знаю все то что я чувствовал в жизни и я так и не нашел смысла жизни для себя и это такое очень странное состояние когда ты не идешь против того чтобы найти смысл жизни ты просто не можешь его найти то есть у тебя есть желание но э, ты понимаешь что то что ты находишь оно растворяется постепенно ты нашел это сейчас вот в данный момент все твой мозг это нашел как смысл жизни и проходит минута, проходит сутки, проходит двое суток, неделя. И, и, и этот смысл жизни растворяется в жизни. Смысл жизни растворяется в жизни. Это очень такая для меня проблема на самом деле. Но нет, это не проблема. Это скорее факт. Если не обманывать себя, этот факт, происходит с любым смыслом жизни, который я э, пытаюсь применить. И не сказать, что это плохо. И после всего того, что я думал о смысле жизни, я все-таки решил обратиться к каким-то знаниям, которые люди до меня обдумывали. То есть я же не первый, и не 10 лет назад это возникло, это... На протяжении очень-очень долгого времени разные люди, разные люди, которые остались в истории, думали о смысле жизни. Ну и что, куда я обратился? Это, конечно, Википедия. И как это неудивительно прозвучит, и мы, разные мыслители, и разные религии, и разные философии – по-разному смотрят на смысл жизни. То есть, все это подтверждается только тем, что это только личное, личное мнение, личное представление о мире человека. А если за вами идут, и те люди, которые идут за этими представлениями, ну, они и умирают с этими представлениями. И не сказать, что это плохо, и не сказать, что это хорошо. Но, по моему мнению, все-таки, когда ты как-то сам стараешься что-то что такое найти, когда ты не смотришь на такие большие течения или на индивидуальных сильных личностей, которые преподносят смысл жизни и за которыми хочется идти когда ты уединяешься возможно тогда ты э, познаешь более тонко ту материю ту прозрачную субстанцию смысла жизни которая существует и это несложно сделать, а сложно э, позволить себе остаться одному и при этом не сойти с ума. Я думаю, вы поняли мою основную мысль, которую я хотел донести этим видео. И я, э, навер наверное, на этом закончу рассуждение о смысле жизни и, и надеюсь. Надеюсь, что я этим видео не давал вам смысл жизни, а дал, дал вам мотивацию самому подумать на эту, на эту тему и самому искать смысл жизни, не опираясь на других людей. В завершении я, наверное, расскажу о своем опыте восприятия жизни, смысла жизни, смысла бытия. Для меня это служит э, успокаивающим моментом, моментом, когда я остаюсь один и вокруг ничего нет. То есть моментом, когда ты остаешься разумом, без тела, а может и с телом. Но вот смысл в том, что сейчас вот, э, э, и это любой человек может проделать, просто просто для того, чтобы понять, как он к этому относится, к тому, что я сейчас скажу. жизнь есть жизнь кто-то сейчас счастлив кто-то любит кто-то ненавидит кто-то разводится а кто-то женится кто-то думает что он одинок, а кто-то отмечает э, э, какой-то праздник с друзьями, э, кто-то болеет, кто-то умирает от рака, а кто-то здоров, полон сил, кто-то стар, а кто-то молод. Кто-то думает, что он лучше всех. Кто-то думает, что он никогда не станет лучше всех. Кто-то завидует другому, а кто-то устал от популярности. Этим рассуждением я показываю, что в данный момент времени очень-очень много людей... Которые ощущают себя противоположно, которые могут рассуждать о текущем состоянии мира, о текущем состоянии своего мира, вот именно в этих рамках. И это касается меня. То есть я могу рассуждать только в, рам... в тех рамках, в которых сейчас нахожу какие-то эмоции я сейчас не испытываю, я не могу рассуждать в рамках того человека, который их сейчас испытывает. Так вот, если вам, например, весело, или вам грустно, или вы испытываете другую эмоцию, или как, я, как это делаю я, просто я представляю э -э бесконечность. И бесконечность не в слове бесконечность, а бесконечность в том, что будет дальше если прибавлять года и это помогает взглянуть на то где ты сейчас находишься зачем понять вот свои поступки зачем мне быть например там зачем мне иметь деньги Зачем мне самообразовываться? Зачем мне расти как личности? И просто просто прибавляйте года и смотрите на себя со стороны. Прибавьте 5 лет. Посмотрите на себя со стороны 5 лет. На то, что вы делаете сейчас. На то, чего вы достигли или хотите достигнуть. Посмотрите через 10 лет. На то, что вы, возможно, достигнете через 10 лет. если.. На то, что вы планируете достигнуть через 10 лет. Через 50 лет. Через 100 лет посмотрите на это. Скорее всего, через 100 лет вас уже не будет. Посмотрите... На то что вы можете достигнуть но взгляните это со стороны 100 лет и сейчас вы видите что например ваша жизнь окончена вы сделали что-то и теперь отдаляйтесь дальше допустим 500 лет до да? 500 лет небольшая небольшое небольшое расстояние, но взгляните на себя через 500 лет, 500 лет ничего на себя сегодняшнего, потому что для вас это уже будет ничего. Тысячу лет пока все такое в рамках понимания идет, то есть даже тысячу лет вы можете осознать, а теперь когда вы Остановитесь, осознайте эту тысячу лет. И теперь вы можете двигаться дальше. Десять тысяч лет. Десять тысяч лет. Взгляните на сегодняшний, на сегодняшнего себя, на то, что вы хотите достигнуть. Что будет с этим через десять тысяч лет? десять тысяч лет, ведь это будет сто тысяч лет, миллион, миллион лет, то есть в рамках нашего нашей жизни миллион лет это бесконечность воспринимается как что-то нереальное и это, наверное, позволяет как-то э, взглянуть на те, скорее даже проблемы, которые у вас есть в жизни, сиюминутные, которые в рамках миллиона лет, десяти миллионов, миллиарда лет, ведь вселенная ну, по нашим текущим представлениям э, существует миллиарды лет. Что это будет? Зачем это? или на ваше счастье. это очень очень заставляет мозг работать вашу любовь, ваши страхи, страхи, что не значит в рамках миллиарда лет? страхи вас одного маленького человечка. И когда смотришь на свою жизнь вот в таких рамках, отдаленно, то действительно очень сложно понять, в чем же смысл. Зачем я все это делаю? А, зачем я каждый день работаю? Зачем я... А, Зачем я занимаюсь, например, спортом? Вообще, зачем все это?